Oh <laughs> была каменной церкви поклонюсь вам до земли, до сырой Вспомни русских соловей О своей стране святой, Душучущую мою, оба грею, Я перезаную туда, Боже Богу, помолюсь я о том, чтоб я то, чтоб стало. И в родни ненавистье и турничке. Я устал боревать над легкой судьбой, Лишь колени преклоня у реки. Не могу я удержать запозданый письмой Ни этой ни земной красотой. Ах, душа моя, душа, за нарывок и в залив, Не следись вокруг, следи, не Let's go again. Here we go. She's